Августовский Путь уже ушел в историю. Но для всех нас эти три дня и две ночи имеют свое измерение, свой смысл. Впервые мы почувствовали, что такое свобода. Не подаренная свыше, а взятая без спроса. Это совсем иное ощущение. И совсем иная свобода. Поговорщики делали ставку на непопулярность Горбачева. Народ, мол, примет его свержение равнодушно. И впрямь люди не сразу поняли, что происходит. А на московских улицах уже громыхала военная техника. После первых сообщений ГКЧП стало ясно, ситуация экстремальная. На анализ вариантов времени не было, надо было браться за дело. Эта случайная запись на рабочей операторской кассете очень точно передает настроение тех минут. Пошли танки, легкие танки. Вон сзади танк. И не один. Ой, ребята, это серьезно. Да. Снимаешь, Вадик? Хорошо, снимай, снимай. Чем больше, тем лучше. Чем больше, тем лучше. Собрать как можно больше информации. Ведь никто не знал, что случится через час. Надо успеть снять, успеть записать. А тем временем москвичи уже стекались к Белому дому. Ходили разные слухи. В столицу стягиваются войска, на подступах десантники и части КГБ могла пролиться кровь. Здравствуйте. Здравствуйте. Смотри, Какие будут действия войск? Как вы полагаете, прольется кровь или нет? Я думаю, в войсках тоже умные люди, и они не будут накалять обстановку, это самое главное. В Литве тоже были войска, и тоже были умные люди. видите, вот сегодня уже час дня, а еще ведь нигде не стреляли, не давили ничего. Нет, нет, нет, вы поймите, этому надо радоваться, что не случилось конфликта. Я думаю, его не будет. Мне сказали люди, что здесь бросались по танке. Ну, насколько я мог видеть, да. Они, в общем-то, стояли стеной, Нет, не пускали. Не стояли, Первый танк пропустили. Они лежали под гусеницами. Они лежали под гусеницами. В том числе я отскочила в последний момент, а мой сын вытаскивал молодого вытаскивал человека, человека из гусениц танка. Уже он лежал не на вытаскиваю. него. Информационная блокада опасна. Неизвестность рождает страх. Люди легко превращаются в толпу, а толпа лишена разума. Как раз в это время сообщили, в типографиях остановили набор московских новостей независимой газеты «Комсомолки». Это называлось «Установить контроль над средствами массовой информации». Остался практически один источник. Программа ЦТ. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Указ вице-президента СССР. В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей президента СССР. На основании Когда в эфир 127, вышли еще первые утренние сообщения, СССР. телевизионному начальству Что позвонили с ЦК. Что это у дикторов ССР. такие траурные лица? Давайте повеселее. Впоследствии многие задавали вопрос, почему дикторы не отказались работать. Пусть бы сели перед телекамерами люди в военной форме, как в Польше в 81 но дикторы решили, что их профессиональный долг прочитать эти сообщения так, чтобы все поняли трагизм происходящего. А телевидение уже блокировали, у входа поставили и БТРы на лестницах спецназ. В на Но в тот же день месяцев. в диспетчерскую хроники ЦТ по поступило времени, подозрительно много заявок. На съемки сюжетов о Подмосковье, для передачи наш сад, советы врача. Оператора получали камеры и уходили на улицы Москвы. Около российской телекомпании БТРов не было, только черные Волги» с мигалками. Милицию заменили на людей в штатском, они слонялись по коридорам, заглядывали в кабинеты. Когда нам стало ясно, что камеры вынести из здания не удастся, их обвязали веревками и спустили из окна во двор. Операторы больше в студию не возвращались». Эти кадры обошли экраны всего мира. Теперь трудно установить их авторство. Да и кто тогда думал об авторстве, о конкуренции? Кассеты передавали друг другу, переправляли в провинцию, в корпунты западных телекомпаний. Даже интервью брали в Прок. Никого не смущало, что работали пока в стол. Простите, для телевидения России передача Вести, которая сейчас не выходит вы в эфир. Вы в эфир, ребята. Я вам желаю выйти поскорее в эфир. Спасибо. Как вы думаете, как сложится судьба Горбачева? Боюсь сказать. Если он найдет сейчас выход на средства массовой информации, на мировую общественность, чтобы его голос, а еще лучше с изображением, прозвучал оттуда, где он сейчас, когда он объявит, что все это нелегитимно, это будет очень здорово. Говорят, если, что... Он, я... Если у него нет запасного канала выхода такого, если он окажется в полной изоляцией, то делают у него... Говорят, что он арестован. Это так? Да нет, это не арестован. Я не знаю. Я думаю, что он просто изолирован от средств связи в Крыму. Мне так кажется. В Моссовете был создан штаб по чрезвычайному положению. Он распространяет обращения. Сограждане, солдаты ничего не знали о перевороте. Не вступайте с ними в конфликт. Объясняйте им, что происходит. Вот и все. Вы поймите, президента СССР вы сейчас не видели в глаза с 18-го числа. А Ельцин издал указ вот со вчерашнего дня. По указу президента РФСР, поскольку существует на территории РСФСР, которая во вас находится... Органы СССР выполняют временно выполняют органы РФСР. Юрий Трифонов когда-то писал, трудно плыть в горячей лаве и пытаться измерить ее температуру. Но именно это пытались сделать журналисты. Терять было нечего. Путь чисто перекрыли радио и телеканалы, остановили типографские машины. Но мы освоили другие жанры. Воззвания, листовки. Они стали прессой военного времени. Голосом кричащей улицы. На этих площадях завершалась эпоха гласности. Рождалась свобода слова. Читаю. Читаю. И, думай. И главное, думай. И главное думай. Первые листовки отдавали солдатам. Клеили их на танки, на фасады домов, в метро. И мы готовились долго, быть может, несколько месяцев, работать в подполье. Утром, во вторник, в кабинете Егора Яковлева, в московских новостях, собрались редакторы закрытых изданий было решено выпускать общую газету. Она была зарегистрирована в Министерстве печати и информации РСФСР. И вышел единственный номер этой газеты. Вот тут все газеты. И там очень которые... смешно было с регистрацией. Танюша ее выпускала. Вот, собственно, как мы э, разбирались с собственными материалами и собственной газетой. В общем, было как-то понятно, что делать. Вот мне так кажется. Для меня было совершенно очевидно, что делать что? надо. Ну как, что надо делать, вести Разуме хронику событий, что, что надо, что опять в газете все распределяются, собирается информация по всей стране, что делается, что надо как-то информацию доводить до людей. информация, да. все равно она нам приведет, что надо нужно делать. делать. Это было нормальное ощущение, что нужно делать газету, вместо газеты в этот день вы все-таки выпускали листовки. Мы в 12 часов дня выпустили первую листовку, когда Яковлев приехал из Белого дома и привез указ Ельцина. На этой листовке был только указ Ельцина. Вот. И дальше мы выпустили в течение 19 числа уже 4 листовки. А кто раздавал листовки? Раздавал курьер, мальчик лет 16, дочка Тани Меньшковой, которая Танюшку сколько лет, лет? 14. 14. Они, они выходили, эти мальчики-курьеры говорили, ну-ка, мужики, поспокойнее. И, значит, да, раздавали листовки, а те послушно стояли в очереди. Ну вот культура очереди же очень высока в советском народе. Стояли в очереди, выносили им порт, по, порцию листовок, получало народ, продолжал очередь стоять, потом начинала очередь бунтовать, как обычно, кричать, ну что там, давайте быстрее, мы тут, вот тут есть пенсионеры, значит, ветераны войны, что вы, значит, мы что, должны ждать, значит, вот уже мы перешли на такой значит, потребитель, покупатель, вот на такую систему. Для меня, например, самое страшное время было вот, вот рассвет 21-го, когда как бы не то не получился штурм Белого дома, не то, как мы теперь его знаем, отменили но все ждали, что ну, ну как, ситуация такая ничейная и значит сейчас должен быть либо последний штурм, либо победа да, вот это было такое, для меня самое неприятное время и м -м, поскольку мы поняли, что будет все труднее распространять листовки введен был комендантский час, введен был штраф за нарушение порядка, значит тысяча рублей или 30 дней ареста значит, я думаю, все, кто располагал соответствующей суммы, сунули в карман по 1000 рублей вот. и пошли нарушать приказ Калинина, коменданта Москвы и м, Егор Владимирович, э, по-моему, это он предложил накануне, здесь есть очень хорошие ребята, они здесь создали рок-группу и в подвале у нас тихо репетируют, очень прилично, кстати, играют, этим мне а накануне они взяли свой усилитель, свою колонку звуковую, выставили на окно там и запустили «Эхо Москвы», пока оно еще не там работало, прерывалось, Работал, Работал. накануне. Игорь Владимировичу это понравилось, и, и он сказал, что нужно нам такую трансляцию организовать и давать туда наши материалы. И я попросился у Егора э, вот, заняться вот этим вот радио, потом, значит, я придумал название «Голос МН», и, значит, то, ну, чтобы попробовать, э, и потом придумал девиз «Гласность обретает голос», и там мы где-то часов около одиннадцати, по-моему, первый раз, значит, заорали на всю площадь. Очень быстро стал сходить народ, причем под дождем. Ну ты орал нечеловеческим голосом. Человеческим. Не надо, не надо. Человеческим голосом. Сама же говорила, что красиво получалось, нечеловеческим. Вот. И просто сказали подтаскивать. Я сел там в комнате напротив, голос был хороший, но машина от страха осталась. Это правильно. Ну, при всем при том, что вот мы так сейчас об этом браво говорим. Вот у нас с Татьяной и с Наташкой ночью, вот в редакции здесь, в ночь с 20 на 21, было абсолютно четкое ощущение конца. Каждую минуту в редакцию могли ворваться ОМОНовцы или КГБ. И мы старались напечатать как можно больше листовок, даже ксероксы дымились. Этот аэростат стал стратегическим объектом в информационной войне. К нему подцепили антенну и начали транслировать сообщения прямо из Белого дома. Сегодня многие говорят, что все дни были на баррикадах. И если в это поверить, то получится, что там стояли миллионы. Но на самом деле защитников Белого дома было не очень много. Им приходилось трудно. Но это были уже новые люди. Люди, рожденные свободой. Значит так. Воистину Волкресе! Воистину Наша военная машина способна подавить любое сопротивление, но армия не поддержала заговорщиков, не было единства в КГБ части специальные, вон, десантники, целый, весь да центр. Да и буду готовиться к боксу. Да весь центр. Вот, Списк подпишись. нельзя сегодня. В сознании людей произошли уже необратимые изменения. В мозговые ткани общества стал поступать кислород. Этим кислородом была свободная пресса. В эти часы эхо Москвы и радио России слушали, пожалуй, больше, чем голос Америки. Уезжайте, дядь, уезжайте. Я очень прошу, уезжайте. Все понимали, наступает решающая ночь. В 18 часов поступило распоряжение женщинам и детям покинуть площадь перед Белым домом. Ждали штурма, но никто не хотел уходить. К баррикадам приносили еду, сигареты. Люди, которым сегодня живется трудно, делились последним. Но больше хлеба была нужна информация. Голь на выдумке хитра. К мегафонам подносили крохотные приемнички. И сквозь треск глушилок пробивался голос свободного радио. Из Белого дома передавали сообщения штаба обороны. Выступали депутаты, писатели. Значит, понятно, против кого этот путь устроен. Я призываю вас, первое, конечно, спокойствию и ни в коем случае не провоцировать какие-то действия против военных. Военные тоже оказались как слепое оружие в руках этих путчистов. Поэтому и надо нам поддержать... Радиостанция «Эхо Москвы» еще до Пути обрела собственный и весьма независимый голос. Но в эти дни она стала эхом сопротивления. Самое быть этого и его и суду. Всех. Здесь, на Никольской, в двух шагах от Кремля, под лестницей и засело мятежное радио. Так уж повелось, что август – это время политической паузы и парламентских каникул. В отпуск в это время отправляются многие из наших пишущих и снимающих братьев. После сообщения о чрезвычайном положении все ринулись в свои редакции. Некоторые добирались без вещей, в чем были. Один из журналистов явился в Москву в шлепанцах на босу ногу. В 7 утра началась обычная и необычная программа, обычная, потому что с 7 до 10 мы вещаем каждое утро. А необычная, потому что в 7.40 пришла группа сотрудников КГБ, которые просили нас освободить эфир, против чего мы стали возражать. Но тогда они минут через 15 нашли возможность откоммутировать нашу студию от передатчика, не оккупируя, так сказать, студию. Собирались опечатывать студию, но обещания своего не сдержали. В общем-то, обидно на них я за это не держу, потому что в студии была возможность работать и после этого. Потом была борьба за выживание. Мы работали 30 с лишним часов в режиме информационного агентства, искали малейший выход на радиоволны, какие угодно. В данном случае нашли выход на BBC, на Радио Свободов в частности, благодаря Матвею Юрьевичу Ганопольскому, который провел огромную разъяснительную работу. Среди сотрудников иностранных радиостанций. Да. После этого отключали нас еще трижды. Первый раз сославшись на техническую неисправность. Там реля где-то вечером 20-го. Второй раз ночью с 20 на 21 Просто предупредили, что в соответствии с указом Генаевским будут отключать. И После этого мы наладили телефонную связь по телефонной линии между студией и передатчиком. Это то, что попробовали для нас впервые. И через несколько часов сделали то же самое для Радио России с мощнейшим передатчиком. Московской области. Ну и наконец, когда все эти способы были исчерпаны, утром 21-го группа захвата КГБ пришла на передатчик, стали искать штаб Эхо Москвы. Вот. Ну не знаю, что они нашли, по крайней мере, передатчик опечатали. Правда, через три часа стали работать с резервного передатчика, тоже было все ясно. Опечатанные а пришли распечатывать только через сутки, очень удивились, почему мы работали, но ну, это уже вопрос другой. То есть для нас вопроса выбора на чьей стороне просто быть не могло. Или нас нет, или мы есть. Мы, конечно, выбираем тот случай, когда мы есть, а это возможно только при поддержке, в данном случае, российского правительства и Моссовета. Выбор есть всегда. Традиционная коммунистическая пресса выбрала покурность. Впрочем, ничего другого от нее и не ждали. К счастью, наши читатели обладают иммунитетом к официозу. Соглашателей оказалось не так уж много среди газетчиков, среди кинооператоров, среди фотокорреспондентов. Они делали свое дело подчас вопреки воле начальства. Возможно, впервые многие из них поняли, их дело не получать людей, не воспитывать в духе идеалов, а давать информацию, фиксировать события. Главное — не врать. А ты мне скажи, ты приехал туда, поднять Верховный Совет или нет? Я за Россию. Из России. Брата. Спасибо, приушка, парень. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо. Тоскою болен И меня зовет из дома Позабытый, но знакомый Звон российских колоколем Так нас много в чистом поле Как трех заблудилась На дарованную милость Променяв судьбу и волю. Отчим храмом поклонитесь, Дух очистив покаяние, Я зову, вы отзовитесь, Россияне, россияне, Неужели мы, как прежде, позабудемся об обеты? Свет, Россия, ты лето, Неужели нет надежды? Событие – это пик журналистской работы, особенно в период исторических разломов. В эти дни никто не давал заданий, указаний. Каждый полагался только на себя. Как снимешь? Как напишешь. Такой люди потом и увидят историю. Ну, ну во-первых, прежде мы снимали много на улицах. И в Белый дом мы попали где-то уже, наверное, в полдвенадцатого только ночи. Вот. Ну, здесь была такая обстановка довольно-таки, не даже, как сказать, боевая, скажем так. Люди с автоматами ходили. В вот, основном ну, в цивильных костюмах, естественно, конечно. Вот, вот в комнате у Гургулица там был штаб, размещался. Вот. Там ну, не знаю, там сплошные телефонные звонки, только впечатление, в редакцию куда-то попал. Кто-то куда-то звонил, что-то сообщал, понимаете. Вот, приходили какие-то сведения. Мысли такой не было, что что-то такое эпохальное снимаем, потому что... Ну знаю, просто, по видимому это был работа была и работа, понимаете? Надо было что-то успеть снять и постараться снять как можно лучше и успеть, потому что могли быть в любом момент, в любой точке какие-то начаться события, понимаете? Вот мысль о том, что надо поспеть, не прозевать здесь, не просидеть, не проспать, скажем так, вот не прокурить, ну вот. и поэтому такой мысль не преследовал в принципе, хоть может это действительно была попытка передать или в другие города на кассеты размножали. Вот, может быть, какие-то каналы еще были, вот, все время был поиск этих каналов, и что-то передали, я уже не знаю, каким образом, в общем, мы приехали на яму, скопировали весь материал, выбрали лучшие куски, сматировали сюжеты, и уже в кассетах рассылали по городам, как в свое время вот искру рассылали, искровцы, так, и мы старались что-то принести народу, чтобы что-то знали о событиях этих, потому что только радио, в общем-то, могло передавать, и телевидение, правильно, газеты все-таки были закрыты, все было закрыто. Сюда стекалась вся информация о положении в городе Работали вертушки, факсы и Это казалось странным Над пучистыми посмеивались Даже перевороты организовать не могут Более прозорливые говорили Ребята, что-то не так Похоже, в КГБ разладилось Тележурналисты каждые 15 минут делали видеозапись происходящего Московское время 18 часов 9 минут. Приемная Бориса Николаевича Ельцина. Здесь все готовы к отражению атаки и штурма, которые ожидаются с минуты на минуту. По сути, никто не знал, чем дело кончится. И репортажи готовили как свидетельские показания. Ннес сообщение, что в гостинице Украина засели снайперы. Всем раздали патроны по 120 штук на брата. Все понимали, если начнется штурм, продержаться сумеют не больше часа. Но не уходил никто. Кабинеты помощников Ельцина превратились в корпункты. Здесь нужно Ведущие взгляды работали как радиокомментаторы, прямо в радиорубке Белого дома. Смотрите на руки Ренаева. Украл? Поэтому дергается. Пуга не дергается, он еще не дошел. Он боится. Он, он привык быть защищенным. но будет дергаться. Никуда не деться фантом. Подлинность уже начинает торжествовать. Отсюда же выходила в эфир радио России. Разделения труда не было. Даже ОМОНовцы, перешедшие на сторону российских властей, брали пачки листовок и выносили их на улицу. Журналисты CNN тоже не выходили из Белого дома. Они первыми показали миру танки, идущие по Кутузовскому проспекту. Прямые репортажи вели Стивен Херст и его жена Клер. Остальные были в отпуске. Они собрались было в Америку провести медовый месяц, но вместо этого работа почти в фронтовых условиях. Свою первую листовку сотрудники газеты «Россия» напечатали в 9 утра 19 августа. Листовки разбрасывали прямо из окна десятого этажа. Люди внизу хватали их на лету. Как говорят ребята, именно в эти дни их газета родилась как политическое издание. Ночью в Белый дом приехал Эдуард Шварнадзе. Эдуард Абрич, у вас есть какие-нибудь сведения о Горбачеве? Нет, это и беспокоит меня. Я по этому поводу тоже высказываться сегодня. Кому-то очень выгодно, так сказать, сдержать все тайны. И, да, такое не происходит ни в одной цивилизованной стране, ни в одной буквально цивилизованной стране. Вроде мы живем в каменном веке, такое ощущение. Я не пойму, никак не могу это объяснить. Ведь всех я знаю, этих членов этого комитета, как они могут себе позволить, так сказать, как... Трудно очень найти объяснение. Очень трудно. Шаварнадзе прав. Трудно было ждать подобного от этих людей. Мы слишком хорошо знали им цену. Какой бы имидж государственных мужей они себе не создавали. Сегодня эти тасовские портреты смотрятся как карикатура. Пуч убил официоз. Теперь все имеет другой смысл. Корреспондентам ТАСС пришлось нелегко. Прежде эта витрина была фотофасадом режима, где выставлялись фотографии весьма лакировочного свойства. Слово «ТАСС» отнюдь не звучало, как пароль для пропуска на баррикады. Вот почему ребятам приходилось скрывать, откуда они. За эти три дня я был дома два раза. Первый раз я занес аккумулятор и поставил зарядиться потому что я вышел за пустое совершенно. И второй раз 20 я забежал и забрал аккумуляторы. И все время я провел вокруг Белого дома, особенно ночами, и выпуская снимки, прокручивая их на зарубежье. Потому что как пошло, в общем-то, указание из ЦК на внутренние линии не давает. И даже потом, когда это наш редактор на свой страх и риск прокрутили их, неожиданно пришла телефонограмма СК, подтверждающий запрет, чтобы не давать Запрет, снимке. так называемый гриф НДП, не для печати. То есть это все снято, а лежит в архивах. И многие вот эти кадры их не выпускали, не крутили. Их не было, потому что много крови. Стоял гриф НДП, хотя все оплачено, говорит, вам-то что? Это было задержало, обедность снимали. Все. Опыт прошлой работы в горячих точках, в общем подготовил нашу. Мы можем снимать в таких ситуациях, быстро собраться и пойти на съемку, снять то, что нужно, и выпускать материал, так сказать, с колес. Вот. Поэтому такая ситуация была. Ну, как-то уже мы были к ней готовы. Вот, Андрей, я, общем... хотя, извини, это я прибил, это... Все-таки это готово-то мы были готовы, но когда. Это Геша увидел это мозги, размазанные по асфальту, то его вырвал, потому что подготовиться можно до определенного уровня только. Мне было проще, потому что я был на землетрясении, был в других местах, это где это уже видел подобное. Но когда человека наматывают на траке, это, извиняюсь, это такого не привыкнуть, это не приучиться не, невозможно. И о чем я думал, а парни вот. О парне, вот каком-то мальчишке, который сидит за рычагами. Вот это, ведь ему ходить с этим крестом всю жизнь. Я не представляю, вот как он будет жить. кадры сняты любительской камерой. Автор так и остался неизвестным. Какой-то человек, оказавшийся в эпицентре трагического события, снял их. Потом принес на российское телевидение и отдался словами «Авось пригодится». Ночью московские новости позвонили из Вашингтона. «Мы видим по СНН, как идут и идут танки. Мы с вами». Звонили из Лондона, из Парижа. Дня и две ночи. Трагический фарс переворота ушел в прошлое, но остались сотни кассет, сотни фотографий. Когда сегодня расспрашиваешь их авторов, страшно ли было им, они, как правило, смущаются. Эти люди привыкли оставаться за кадром. Я бы предпочел сейчас оказаться по ту сторону камеры, на своем привычном месте. Здесь мне очень не Ну, а если говорить о том, что запомнилось, не знаю, это был какой-то калейдоскоп. И все развивалось, как, как в фильме. Вот Я сейчас пытаюсь собрать свои мысли, как все... Распределить по полочкам и расставить. возникают какие-то новые детали. И очень много было событий, которые просто нахлы... нахлынули. Как страшный сон, так... как кошмар. Мне хотелось все время потрогать себя за, за лицо не сплю ли я. Я жалею только о том, что... Мало снимал. То есть мы снимали много, я снял за три дня где-то около 25 кассет, но можно было просто не выключать камеру. Просто все, что там происходило, это было безумно интересно. Я только сейчас понимаю, что это была история, наверное. И Значит. вот я хочу рассказать, ты спрашиваешь, какой самый запас? Это было 22 утра. После трех дней проливного дождя мы ночевали. Там выглянуло солнышко, вставал рассвет над Москвой и уходили танки через толпу на рассвете. Это было на площади Свободной России, где были все митинги. На эту сторону. Высотные здания. Солнышко вставало. Где-то в районе зоопарка. Шли танки, их засыпали цветами. Что-то кричали. Было ликование такое. И вдруг на балкон вышел... Растропович, сопровождение автоматчика. Это было кому в горле стоят Это снял. Снялся. спячку. Так, сюда сводить, сюда, сюда, наверное. Вот здесь, наверное, ну, здесь не видно, нет. Вот, так. закрылся деревья. Вот, сейчас, не <соцентрический> да. Уже мы <соцентрический> Упустили, там, где -то. В общем, уходят. Да, да. уходят. Давай! <соцентрический> <соцентрический> Поздравляю, братцы! Доброе утро! Доброе утро! бы и закончить фильм. Но был еще и пилок. Вернулся президент. Вернулся, не сразу поняв, что перед ним уже другая страна. Первая пресс-конференция. Роли средств массовой информации и телевидения. Вообще, я не вижу другого пути, как сохранять завоевание демократии на этом направлении. Без этого, я думаю, э, ну, не было бы того, что проявилось в нашем народе в эти дни, когда он стал стеной на пути диктатуры. Если бы э, так активно не действовали, в том числе, наряду с демократическими, демократическая пресса. Наша пресса. Но хочу сказать, чтобы и вы подумали на уроках из этих событий. Нельзя, нельзя просто... Нам нужна культура, политическая культура. Когда, когда возможен политический диалог в рамках, так сказать, этого курса. Когда столько кислорода находится в распоряжении нашей прессы, то иногда чувствует, что она от этого избытка задыхается и происходит нечто такое, что я вот не могу принять. Я, например, не могу принять бесцеремонность, бестактность. Я человек, который всю жизнь открыт к тому, чтобы вообще не сюсюкать по отношению друг к другу. Так было все с молодых лет до сегодняшних. Я это говорил, по-моему, когда-то на съезде, но я страшно не терплю хамства. Очень много хамства в прессе по отношению к человеку. Особенно если он придерживается другого мнения. Какой ж тут плюрализм? Культура и ответственность не повредят ни политическим движением, политической борьбе и вообще отношениям, ни прессе нашей. Подумайте, подумайте и примите сами решение. Вы посмотрите, что, что пишется. Я перестал многие газеты из-за того писать, что я знаю, что не заранее, как издевательски пишут. Анализируя мои позиции. Это не анализ, это трескотня политическая, неглубокая. Задеть, ах, мы вот так. Я многое перестал читать. Мы не в обиде на президента. Журналисты не ждут, чтобы их хвалили стоящие у власти. Пусть лучше прислушиваются. Тогда можно избежать многих трагических ошибок. В эти дни люди поняли, что только независимая пресса способна говорить правду. Была еще одна ночь. Ночь Победы. Дорогие друзья, я от всей души поздравляю вас с замечательным праздником. Это первый праздник защиты свободы в истории России. С праздником! Мы радовались и тревожились. Революция всегда несет в себе энергию разрушения. родилась на площадях, потому она так хрупкая и непрочная, и уязвима как перед политической игрой сильных мира сего, так и перед диктатом толпы. Предстоит долгий путь обретения свободы. В тот час победы, мы понимали, самое трудное еще впереди. Чистив покаяние, я зову, вы отзовитесь, Россияне, россияне, Неужели мы как прежде, позабудем все обеты, свет Россия? Ты ли это? Неужели нет надежды?